Что ты делаешь? Это <реш> <Да> ты дурачок. <реш> бля, как так можно было, бля. Все проебали. <реш> выиграли, блядь, пацаны. <реш> Опять еле-еле, как в тот раз. <реш> Опять еле-еле выиграли. Нашний рандомный комментарий от подписчика по имени Дмитрий Васюков И пишет «Отлично все голосом со Супербосса!» вот. У меня есть напарник постоянный, с которым я прохожу Супербосса Каждый день уже прохожу, уже на протяжении четырех видео Он у меня появляется в видосах, Кирилл Соленов зовут, для этого у меня... Напарники были такие рандомные, как Максим Степт там был у меня напарник, Еще там люди были, но у меня уже есть напарник Кирилл Солёнов, вот. Если вдруг не будет его в сети когда-нибудь, то я напишу об этом в группе, то, что кто ходит Супербосса, поставить лайк нужно будет на записи, на одной там, ну, в группе нужно будет следить за этим, ребята, в группе. Появится сообщение такое, нужно будет сделать репостик. И я проведу с помощью сайта рандомного тоже победителя, с которым пройду суперпост. Ну, это, конечно, нужно будет следить за этим в группе, ребят. То есть это будет, не знаю, когда. Во-первых, такой день неизвестно будет это. Когда его не будет в сети, допустим, Киев зеленого да? Тогда и будет сообщение в группе, появится. И время тоже не знаю, когда будет это. Вот, ребят, поэтому нужно быть внимательным, следить за группой. Вот, возможно. Я с кем-то пройду Супербоссом, но пока что я не хочу ни с кем проходить, потому что у меня есть напарник, ребят, постоянный. Надеюсь, меня все поняли. Ну или я проведу еще когда-нибудь там конкурс на прохождение Супербосса на видео, ребята. Вот. Это тоже будет в группе описано все. Вот, следим за группой, ребята. Всем привет, с вами Данил Диценко. Сегодня выходит в Urban к сожалению, сегодня суперпорсы у меня закрыты все, кроме Армагеддона. Армагеддон у меня сложный очень сегодня. Вот. Бульзающий Рухи и Лизоннист. Это реально сложная комбинация, ребята, даже длинная основа, она сложная. Ну, пройти-то можно ее, по сути, да, можно. Но на нее нужно потратить очень много времени, попыток. Вот, поэтому я сегодня ее не буду проходить, ребята. И, скорее всего, я не пройду ее по-любому. Вот, на этом фейке, тем более, арсенал слабый, поэтому даже пытаться не буду проходить сегодня Армагеддон, ребята. Вот. Сегодня я заберу э, бонусы все, прокачаю реакцию всем и пройду миссии. И эта серия будет совмещена э, со следующей серией, ребята. То есть две серии в одной будет у меня. То есть сейчас у меня время 23.46. Через 15 минут начнется следующий день. И будем проходить уже супербоссов на следующий день, ребята. Эта серия будет двойная, да? Потому что я обещал каждый день снимать супер боссов вот но сегодня не получится их снимать потому что там не сложные очень супер да вот проходим сегодня просто миссии некоторые миссии я вскоре некоторые выреза да, поэтому такие between Продолжаем Проходить будем маньяки и пираты э, Сложность я не знаю какая Меня просто вызвали сейчас, я понимаю сразу же Забыл эту шапку поставить, ну ладно, ладно. Шапочка, это самое самая главная Мы проходили уже этих боссов э, когда вот. Недавно были проходили Снова их проходим Но карта уже тут другая, смотрю Проходили мы на другой карте, не на этой Проходили мы на другой карте, ребята да. это я точно помню причем недавно это было мне кажется, да, это точно было, ребят, то, я Точно было. Точнее, такая революбинация была точно, только проходили на другой карте Вот, тут вообще будет изи проходить, ребята, потому что Потому что здесь, как бы, ребята, карта очень такая Хорошая, малый Она быстро тонет, конечно, я понимаю, но Тут мы еще куча Пизда, вообще, просто, просто, в кучу скинули, пиздато вообще, просто познали С кем-нибудь У меня еще немножко подлагает, обычно Хоть мы пройдем точно, пацаны, сейчас я Я лучше ГАСПЕРНОЙ, пацаны, лучше ГАСПЕРНОЙ Или за Погналите Глобом ну ладно, да так Во, троих сразу нормально, пацаны, нормально. Сейчас мы туда всех скинем в кучу, Сразу юзают, за тварь, а. сразу сразу за пацанов, они сразу за юзают, уроды Ладно, придется качество хотя бы среднее сделайте, да, извиняюсь за качество, потому что сегодня у меня экшен не работает. Я как же говорил, еще раз повторюсь, что у меня сегодня экшен влагает. Вот, а без лайков я снимаю этот момент, то есть, когда мне там влагает рано. что скинул скинулись в случае. Ладно, короче, не суть, важно, потому что должны пройти, да, с первого раза. Тут, конечно, карта вот, карта вот, маленькая, да. Карта хорошая, но она маленькая, ребята, она маленькая, очень маленькая. Но вот здесь, конечно, все всех куче стоят, поэтому Поэтому в куче их будет легче бить. Что он делает? Зачем он топит? Не надо топить, пожалуйста, не топи. Газ, газ, газ, газ, газ, газ. Газовую гранату кидай. Да ты дурак. Газ кидай. Не топи ты их. Прошу, не топи. Что ты делаешь? Что это, что это такое? Это, это хрень. Чувак, что ты мутишь? Он его хочет оттуда вытащить. Зачем? Зачем ты это делаешь? Газ бы кинулся. Ты сам даунский, блядь. Зачем он его оттуда вытащил, блять? Раз бы кинул, он бы там стоял бы, он бы был. Зачем так делать? Вот у меня, ребят, лагает. Ладно, я все равно, как бы это видео, поскольку, ребят, лагерем будет видно. Надо, короче, его зауронить. Надо набить джак этого. Потому что он один остался там справа, короче, в общем. Должны пройти, потому что должны. Надо синих. Я знаю синих. Синих не бывает. Видите, уронит, меня уронит, тебя всегда за урон чего красавчик, вся за уронит. Ну вот, конечно, не сильный был, был урон. А ч, они сразу вдвоем, что ли? Так а показалось, как оказалось, как все, синька засчитают убили. И этих капитанов не всяких целовать, вопросов всяких. Суть в том, что тут карта быстро помнит, это. Да, да. Очень быстро карты помнит, поэтому будет сложнее. Подолезя газ газ газ газ газ во молодец газ нормально задача задача газ тут я пока что даже не буду там стоять ребята Ой, стоять к нему идти даже не буду вот потому что и в газ сам убьет газ по умолчанию снимают 360 хп ребята если газ как бы снимает по 60 хп бывает газ снимает по 50 хп тогда снимает он где-то сейчас скажу сколько да он снимает 300 хп, а прыга снимается. 360 хп. Так, можно еще газ кинуть. Или с кувалдочки. Лучше ударить, ребята. Монстр, монстр. Ух. Вот. Эти как бы уже все жрали. Капитан жрал точно. Вот. Я даже не читаю. Ну, не читаю, бед, Я просто говорю. Я же должен комментировать видео, блять, как-то. Я же, блять, снимаю видосы. они не просто как снимают блять должен я их от комментировать видео? не должен быть. Хм. Он думает, то, что я не должен комментировать его. Ну ладно, короче, не будем. Ну, точнее, будем, но не, не без чата. Если Пусть у нас блокный джек. джек Проверь. Кстати, карта уже все быстрее и быстрее ходит по воду. Не торопится. Не торопится. Не торопится. Не торопится. Он немножко раздражает от нас. на уход. Но там еще справа, Справа будет. Перепутил трава слева. Слева. короче, что-то вентиляция, блядь. Вентиляция. Вентилятор. Мельница это называется. Мельница. Вентиляция, сука. Ничего я не сделаю. Мельница. Вот. вот. Там вставать можно, как бы, да. Что он делает? Балка. Зачем там балка? Ну, ладно, пускай. Как, как знаешь. Как знаешь про там. У меня нету бонуса к огню яду поэтому у меня будет газ снимать стандартно по 5 хп джек это сейчас погибает блин надо кстати немножко повыше потому что я там стану как бы балки что мне некоторые да ладно сейчас я встану вот так я да как же лагаю лагает, так ну, ладно нормально все нормально у тебя. он заташит он заташит я в этом просто уверен. Ну, газ решал, соплятает меня, слива саппун, как у меня полетело. Остается капитан последний. Но уже как бы. Пожалуйста, выживай. Уже как бы, ребята, синих больше нету. Вот. Синих больше нету, поэтому они ходят один раз подряд. И два раза как некоторые босса один раз. Вот. сой. Ну, так себе, конечно, так себе. Нужно убить матроса, это, наверное, я так полагаю, да? Или ударить скубалку. Лучше скубалку, конечно, ударить будет. Да, да Вот, таким путем это делается. Сейчас он утонет, нахуй. Так, Синди взял. Вот шакалы, блядь, реально, пацаны, шакалы. Ну бей только меня, блядь. бей его. Ну там конечно тоже бить не выгодно, а, ну, там, блять. Укрытие ну, такое хорошее, карта поднимается, карта не поднимается, поднимается и поднимается. Надо пройти с первого раза, не... надо пройти с первого раза, чтобы не... не, не проебать этот а, бой. Да, ну, уже тянется, тянется, тянется. Блок он сейчас, да. Блок, пожалуйста, тут они, вниз. О, молодец, ну, надо короче не полететь сейчас и газ, ну, Тут ее разрешает, потому что на нем защита ляга или есть такая. Вот Поэтому так у нас. Все, тем или газ. Теперь он нравится. Вот как-то. Надеюсь, он там останется в этой точке. Он должен остаться, или должен. Так, вот, вклад... Надеюсь, не там должен. Надеюсь, меня не убьешь. блок лучше. Это блок тоже рассекнулся я на трюфе блок сейчас заказывали кишки у меня дипико О, газу остался оху блин, мой газ его добьют не, конечно не добьют, у него остается сколько хп у него останется 36 хп 36 хп, у него остается, ребята вот это я уже знаю потому что по умолчанию у нас снимает 50 хп, если урон я одну есть, какой-то то, то хп снимает так, тихо, тихо, тихо смотри, не подписано О, еще блок кидает. Зачем это? Честно, я не понимаю, зачем это, блядь. А, короче, в общем, сейчас все уронить тогда. Англост. Так, у меня еще есть раночка. У меня по есть порты. Конечно, меня не спасут, сейчас в такой ситуации. Ладно, вертолет, да, обычный вертолет. О, хорошо, я его заверил. Ну, конечно, патрон последний я проебал, ничего ну, попатим они там двое появились в одном месте. Так, как казалось, да не казалось, да не казалось, да должен казалось, не бей меня. не его бей. Там казалось, да не казалось, да не Так, да не казалось, да не казалось, меня вот казалось, скорее всего, водичка. Главное, если там да не если да не казалось, не не казалось, скорее всего, казалось, да не казалось, да не казалось, да это 20. Не надо ничего делать. Иди в укрытие, ребята, не существует. Мы здесь, когда он не лает. Думаю, он его убьет. Хотя бы, блядь, убьет. Вот, чуть так как встань, да, казанчик. Он правильно стал. Я хожу? Я не хожу. Сейчас еще доктор Шак. Казалось, ты мы такие. Не топи, фу, все, мне, всё, прошли, Прошли. Главное, чтобы не ступить. Что ты делаешь, ты делаешь, сейчас. Кувалду, дари все его. Не случайно, мужик. Что ты делаешь? Это ты дурачок. Бля, как так можно было, бля? Все проебали Выиграли, блять, пацаны Опять еле-еле, как в тот раз Опять еле-еле выиграли Достижения получили Несник Нанести 400 урона 20 подряд, короче Поделимся, поделимся, пацаны другой да сожалению вот этот истоп и собираем что-то импайртируем ходим внизу потихонечку страничка прокачивается наш обновляем проходим миссию на этом уровне мы заканчиваем сербота как миссия проедем так все проходим миссии где миссия осталась всегда телефоном мы вырежем мы вырежем а, Эту точно будет уже можно не вылезать можно потвориться Забыл, короче, ладно, блядь, это не важно. Я сам наиновата, я миссию поебал. Карта можно было миссию поебать, ребята. это тупая карта, сколько попалась. Заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на Паблик. Реактик очень еще всем. Ну, Давут. Ему всякий новый уровень реакции почти что не бывает. Наскачаем все бездомные реакции. Друзья, сейчас вот. все так ремонь. Вот. Друзья. Всем пока!